Как продавать товар через YouTube с помощью видеомаркетинга? Приготовьте небольшую речь для лифта. И не продавайте ни товар, ни услугу, а решайте проблему. Снимайте боль вашего зрителя. Как только вы решите его проблему или снимете боль, дадите внятный и понятный ответ на его вопрос, вы конвертируете зрителя к себе в лояльного посетителя вашего сайта. И в конечном итоге он будет вашим покупателем. Если у вас остались вопросы, пишите их нам по этим контактам. Звоните, приходите, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».